Всем доброго дня и ночи, вы сегодня с нами. Сегодня у нас сборка лестницы K033M. Данные лестницы предназначены для монтажа в дачах, двухуровневых квартирах и загородных домах. Далее вы увидите видео по сборке этой лестницы. Поехали! Далее хотелось бы проговорить рекомендации по сборке. Сборку должны производить не менее двух человек, хотя на видео один. Для сборки вам понадобится молоток, гаечный ключ, 17-19, отвертка, шуруповерт, в комплект не входят. Окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы.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 Высота подъема от уровня пола нижнего этажа до уровня пола верхнего этажа составляет от 2925 мм до 3120 мм. Число ступеней у данной лестницы 15 Количество подъемов 16 Ширина марша 950 мм. Высота шага ступеней 195 мм. Толщина ступени 40 мм. Максимально допустимая статическая нагрузка на одну ступень – 200 кг. Габариты лестницы в плане – 2050 на 1800 мм. Минимальный размер требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа – 1820 на 1820 мм. Да, и хотелось бы еще уточнение, то, что вы можете увезти данную лестницу даже на небольших кроссоверах, универсалах, э -э, имея верхний багажник на своей машине. Сейчас будет представлена э -э, картиночка по самым большим размерам лестницы. полезно данное видео. Подписывайтесь, лайки и смотрите наши другие видео также по сборке лестницы. Очень много сборок уже отснято и думаю, вам будет они интересны. Всего доброго, до свидания.